Всем привет, Андрей. С вами Френк, сегодня будем играть. Посмотрите вперед, посмотрите вперед быстрее, пока не закончилось. Вот. Так, давайте. Да-да-да, хит. Человек. Ты меня убил, Такой некрасивый человек. Да. Прекрати. Привет, Костя. Таргетинг, Пока, Полон. он. Вот недоделанный. Да, Полон. Да, Пока. Костя. Собака. -а -а. а -а -а. Лысый Но, ты Постес. У нас девка Постес. какой-то тут. Хочет Фух, я за Моя жертва. Да, да. Я тут постою, как бы почищу. Я сейчас прячусь, не найдешь. А, Самым лучшим местом. Пока. Не, да я совсем туда запрыгну. Попрощаюсь, Влад. Я ненавижу эту игру. Ну, мы ее тоже. А... боже, да, Ой. Меня таргетит эта девка просто. Ты меня Ты отаргит... костя... Что ты говорил? Да, он сказал. Девка, да, ты сам нам запретил говорить плохий слова. Это не плохое слово, это <hum> такая болезнь. Это болезнь. Это болезнь. Он не из-за насыпается. Костя, пока. Нет, Костя, пока. Болезнь, потом... отлизан, Костя, то есть, Костя, то есть, Нет. по твоим словам, она больная. Остался... Да, она больная. Потому, и Костичка. И Котус. Котакус. Но, кот, но кот уже И Котакус О, остался. Вы видели? Да, я видел это. против Да ты да, блин! Я лежу в нескольких шагах от драки. Есть классные да ци. Костя, я без... Ю... Клюндра ю... ю... недоделанная я, я, она. Меня, я, иди. меня, меня без... У меня болезнь людей. ахуизм. Да... Райт. <режесть> right. right. Это болезнь. Это, это болезнь. ты болезнь. Я твоя болезнь в одну... Райт, еще один раз услышу, и ты замучена всегда в моей жизни. Ладно, все да. Хорошо. Да, да. решение. Да, голос будет слышать. Я Тихо, подождите. Костя, я, я тебе скажу, на, это? на этой карте есть одна фишка. Короче, когда у тебя есть два прыжка, и ты падаешь на один уровень вниз, ты при помощи двух прыжков Где? можешь забраться на хороший уровень. И а, чё? я знаю я это. Я, это я тоже эти пробовал. Это. Вот, если что, ты можешь так сделать. Нет, я не буду тратить. О, ради я когда всё? упаду вниз, только тогда. Я случайно двойной прыжок использовал. А. Готов. Я буду следить за нашим костю. А можно спросить, когда Дамблер... Он бежит Тедди. Тедди подрезан почти. Что, когда Дамблер? Костя... Костя подрезает Тедди? Ой, Тедди Костя, бежит. Там... А, Дамблер стоит на, вот на... одном месте, у меня, да, у меня такой же вопрос. Дамблер? он лезет за своей болезнью? Вот теперь понятно. Под названием Дамблер". Так, Тедди бегает. У меня деньги ну, есть одна я буду стоять на месте, можно считать нет пять человек осталось ты что, на два уровня назад упал? ай, да блин игра должна потерять одного игрока сейчас она потеряет Юру может, что Юру Юру Да блин! либо потеряет Кусю а, ну она потеряла она потеряла, потеряла она потеряла Тедди. Да, она Тедди потеряла. А я что, один на... Да. давай, режь его, подрезай. Не смей. Купец, вы двое, вы только эти блоки горели. Я споткнулся. Ну, как раз, когда вы Легики? Да все, помолчи. Да для всех она горячая очень. Потому что она сейчас обожгла. там же всякие таргетеры, сто процентов до меня. Да будет куча. Ну, таргетер Минато, как здесь. Где-то что обычно. было? Я кого только убедил, а сразу домой Опять этот таргетер. Вы, Юра, или кто это? Тедди! Зачем так вот так осера. поступать? Пуся, ну давайте, когда мы взрываемся, мы не палим, где, мы, где находятся люди. Ну, свои. А где чужие? Нет! Да. Просто дура, ну, Юра. Я Юра. Я Ой, как тебя зовут? Тедди. Ну, ты я, ты зачем? Момента. Вот зачем? Передай ну, ну, другому. Я я только уже был на полной. Я Я только уже на полной, бустер ⁇ сик. Я тебя торгеть, я раду буду. Твоим торгетьям не надо. Я меня О, постоянно торгетер. Не только. Бежит, поняли. Бежит. Мы поняли. А, это мы поняли Это мы. будет. Мы. жалоба? Так иди. Будет вот такая жалоба. Да ты райд говнного ничего. Я траги. тебе говорю, надо еще тот торгетер. Вот именно. А торгетер? А там я вообще торгетер. торгетер. Мы никогда, Дальше. мы никогда не торгуем. А, бри больше. Особ... Особенно я. Особенно я никогда время. не торгетим. А, а ты пошёл, что ли? Чё, Мината? Чё-чё, чё, пошёл. Опа, Райки. Мината, это моя жертва. Так что Нет, ты, это моя жертва. Мината, отдай-ка, я хочу подорвать Дамблера. Иди подорви Дамблера. Я даже против не буду. Дамблер, взрываться пора. зря ты тут стоишь и на меня время тратишь. Там дамблер, Райт. Я Райт отдал картошку. Пока, Мината. Пока. да, размел, Дамблер. Ой, А вы же понимаете, что если бы я к Кости не лез, то я бы, возможно, жил бы. Да ты бесишь. Я тигрю говорю, он бесит уже всех. Так я сверху. Куда пошел? Пошел отсюда. Я... Мы с читерами, я с рейщиками не играем. Именно. Еще автокликер вы посмотрите. Да, блин, у него автокликер реально. Да, я тебе реально. Говорю. А Сейчас мы автокликер проверим. Сейчас мы автокликер или что? как нет, он так быстро а, ну, Наверное, а, видят, не, дрот, нет, да, он, да, он, я их виду. Автокликер? Да-да-да, Райт, Нет, он читер. Нет, он читер. Смотрите, да, как да. он Райт-то бьет. Райт, да, ты видишь да. это? Автокритер. Видишь автокликер? Да, автокликер. Я, есть, Минато о... начина... я Минато начинаю бить, у него брат. Правда... Я на... не успеваю его убивать. Да, Отпустим, я вы... тоже так и думаю. Подождите. Просто... Да, о, у... вы... э -э Люди, подождите, Привет. я спалил Минато, короче. Он реально он сейчас бил Минато, но ну, он включил автоклики, и он не успел его выключить. То есть, и он Пошел. у до сих пор билось там. Да, я тоже это видел. <связь> <связь> <связь> <связь> Все, читы, репертируйте. Него не больше. Ну, пока, мимо. Аппа. Просто на любые цифры, ну, нажимай на однерку два раза и смотри, кто жив, кто нет. Два раза на однерку? Да, и там у тебя откроется менюшка, когда ты... Я Юре не доверяю вообще. Мината, все, я больше не буду. Я нажимаю на один, ничего не происходит. Педди, передай. Ты таргетинг. Да ты таргетер, реально? Иди передай другим, мне не надо Не надо, да там, там другие люди есть Все, отстань Отстань Да иди Да, Это читы, неправильно сработали Да, согласен Читы забагались, короче Всё, пожалуйста Видите найти челиков Нашёл одного? Четы неправильно заба за этоголись. <п> На райт. У нас мачный помощник Тедди. Последняя секунда. Туда. Тедди, я снимаю. ой пола Ой, ой, ой, ой. -ой. Да там райт, боже, ждешь Карала, райт. Держи. Я знаю, играет. Надеюсь, вы передай Юре, пожалуй. Юра, вот. Не, Юре не надо передавать. Надеюсь, ты ну, ты филипп не филипп. Можешь, а? Юра вам обратно что передал? Беги. Предай... Юра там как-то был. Передай Фрумиксу. Папа, микариди Фрумикс? нужны мне. Тихо, какого да там. Юра играет в. А, а, у, у Юры, а, а у Юры нет читов. Мы знаем то, что у Минато ну, да, читы. Но мы самого, мы самого главного Ося! читера убили. Ося, я не к тебе иду. Это Минато. Ну, Лука на другом столбе, правильно. Ну, он умер. Он просто вот так вот вверх поднял. А -а -а! <свист> Костя, а -а! только не бей, пожалуйста. Может, это Минато? А Мишка какая? А Мишка, Мишка, Мишка, что с моей мышкой? Черкости наш как мината, просто вот У вот... Юра четыре. У меня нету Я шучу. Это Там, только у минаты четыре. Мне дура, кажется. Ну, вот <риславие> <риславие> еще дура. как можно <риславие> вот это Минато, наверное, специально включил автокликер, вот он вот вниз, вот начал Да, короче, знаете, он включил автокликер, и он как бы сработал на всех, потому что возле... возле, нет, возле, да. Это был мы тут... Да. сейчас скачаем читы по телесту. Мы не обижены тайки. то, что ты читаешь. Да, да. мы, мы потом с... тоже скачаем, когда... Мы тоже скачаем. А можно, а куда-то... Ждите сейчас быстрый колок, как мне очистили. Инато, скинь нам читы по это. По ядренитку. Вау, пожалуйста. Объясни, как какой страховный сточ. Теди, забеги. Ты иди, как ты не попал. Под... Я... Меня... Я... во-первых, у меня нету щитов, во-вторых, Костя, пожалуйста, не кидывай. Слышь. Костя, пожалуйста, Ладно, умоляю. Не буду. я умоляю. тихо. Подожди. Подожди. Подожди. Костя. Чич, ты знаешь, что чисто ты такой, э, тебе чисто не надо, звучать читы фай, и чисто он, <связь> <"I really связь> Пошел, <къем> я еще Раз ты сделаешь, я тебя убью. Отходу. А Минато жив? А, Мината? Мината? Не а не знаю. Хочу а знать, что он не жив. Минато жив. Минато жив. Знаешь, где? Он инвиз включил. Четыре инвиз. Счет... А, он четыре он четыре а нет я вижу он там он типа именно yes. ты четами пользуешься только что он, все, он, он, он, он, он не побеждал ладно Минатор. все ребят пошутили Минатор. и хватит да он в инвиде спрятался нет он не в инвиде выключил наверняка да выключил ага, смотрите вы он видите? меня спину ударил Ребята, я вы видели это? Ударили. Даже да. Зданика, да, да, это Мината, дистанция, четыре на дистанцию удара. Мина, мина, ты скинь пожалуйста. Да. Да. Да. По, -братски. По братски. По братски мы тоже хотим быть такими. Братцы, мы тоже да, так хотим, хотим. ладно, я сейчас сам поищу. Четыре на Кристалик. Да. да. Четыре. Четыре а, на Кристалик без Алекс. смс регистрации карты. Ты на кристалликс сейчас. Ты на кристалликс. Нет, вот. а, а, а без, бит, амор, кристалликс для Minecraft. Так, я написал без зимнейшей регистрации 4 микрокристалликс. Нах. Да. Вот. Но... Скинешь потом. Минат умер. <связываю> Это будем заканчивать. ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. С вами был я, Фрумикс, читер Миннадо. Всем удачи, всем я <связываю> <связываю>